говорили, что задача высших сил это создать идеального человека. Изначально. Да, изначально. Да. Для человечества, по крайней мере. Но, судя по всему, не очень у них это получается. Заб забросили эту да. идею. Что, да? что для человечества, если у них получится, или не получится? Дело в том, что теперь эта функция передана самому человеку. То есть уже не боги занимаются селекцией человека, уже эта функция передана самому человеку. Разве вы это не видите, как развивается генетика? Не сегодня, а завтра программирование человеческого сознания, его способностей и возможностей будет происходить уже на уровне зиготы, уже на уровне первичной клетки. Вкладываться в человека определенные способности, определенные информационные возможности, в том числе и магические. Генетический отбор, генетическая инженерия как раз и будет являться показатель того, что человек продолжает функцию богов, он тоже взращивает идеального человека. Подумайте, посмотрите с этой точки зрения, ничего в этом мире никогда не появляется, если оно не нужно. И если наука, генетика сейчас развивается такими семимильными шагами, это говорит о том, что оно нужна. И программирование человеческого тела и разума входит в сферу интересов, богов, которые когда-то запустили здесь процессы. Просто сейчас они делают это не своими руками, а передали людям. И именно этим они сейчас и занимаются неудивительно же. Просто посмотрите на вопрос с другой точки зрения. Если у богов не получилось, то тут у людей генетика. Ничего не получилось-то. Мы же выжили. И ничего такая селекция это. Посмотрите на себя. Нормальная селекция, нормальная селекция. Наши прачевые тысячу лет назад до 25 лет не доживали, а мы вот... Будем поживем. А угу. вот в Атлантида, вот они же тоже, по-моему, что-то с человеком делали, человек совершил. Ну, во-первых, так, такого понятия в Атлантиде как человек не было, они все там были полубуты. Угу. Да? Эксперименты, которые они там проводили, возможно и есть, но дело в том, что единственный источник в Атлантиде, который мы сейчас имеем, достоверный источник, это работы Платона. И, и все. А все остальное это так, чинили которому можно доверять, можно не доверять. Платон не писал, что там жили люди, он вообще не писал, что там жила человеческая раса. Он писал, что это дети были дети посейдона, то есть полубоги. И, соответственно, они обладали совершенно нечеловеческим умом и нечеловеческим разумом. И то, что они там делали, мы сейчас можем. Платон не знал, что такое слово генетика, он описывал это все совершенно по-другому, то сейчас мы можем перевести на сегодняшний аналог, что они занимались, и изучали телепатию, генетически модифицировали друг друга, да, не человека, потому что людей там не жило. Не, жило, не было. Человеческая раса начала взращиваться значительно позже, значительно позже. Ну, так называемое железное поколение людей, как это опять же, тому же Платон описано. Но структура души вот современного человека она могла уже найти? Да, конечно, структура души могла прийти из других миров, оттуда, из Атлантиды, поверьте, первоисточники совершенно различные. различные. Получается, что в структуре души все равно в какое-то тело войдет. Нет, не все равно, не равно. Не равно. Поначалу да, поначалу все равно, когда она набирает какой-то опыт, поначалу не все равно, а потом очень четко выбираешь, потому что два раза один и тот же опыт проходить не надо. Yes, Нет, я, я, я, я имею в виду вот, про генетическое уже сделанное какое-то uh -huh. какое современное такое тело. Да. Ну вот, допустим, как Хаксли, да? то есть он мир страшно, если честно. Особенно идеально <свят> ну Вы знаете, же, понятие идеала и счастья оно в каждую эпоху меняется. Да? Раньше считалось, что ты имеешь кусок хлеба и крышу над головой, это уже счастье, и да? сейчас мы становимся более привередливы. И сегодняшнее наше описание счастья и несчастья, запрограммировать человека так, чтобы он был счастлив, тоже не очень сложно на самом деле. Да? Достаточно сделать просто <свят> правильный биохимический состав его и он будет абсолютно счастлив в течение всей, всей, всей жизни. Другое дело, что сейчас пока эти работы как бы не разрешаются, да, но это дело будущего. Дело будущего. Все будет разрешено, или через 100, через 200, это будет совершенно естественный процесс, когда мужчина и женщина сами генетически модифицированы и приходят клинику да, и заказывают определенные качества своего собственного ребенка. Более того, я сейчас бангую для вас, да, именно генетически модифицированные люди будут считаться аристократами нашего общества через некоторое время как идеальные люди. Это я вам то есть это эволюция получается и тела, эволюция сознания, да, структуры. Да, вот сейчас это происходит путем естественного отбора, да, вот по природе, и по разуму, и по собственному развитию, а потом это будет происходить вот таким вот образом. Да, и это тоже запрограммировано, потому что основная задача ⁇ это чтобы человек написал вот такую программу, написал программу реальности. Человек сам стал Богом, вернулся опять в состояние Бога. А для этого он должен изучить все возможности, все инструменты, как действует Бог. В том числе генетическая инженерия. Можно, можно и так. Да? То есть если мы все-таки отойдем с вами от нуменозного там, состояния, да, состояния собственной тварности, Бог это все, человек ничто, и просто все-таки помним, да, человек это, конечно, ничто, но ничто не мешает ему стремиться с богом. И он по этому пути идет. Путь идет достаточно плотно. То есть человек как образ.